тебя нашей матушкой тайгой, Ты необъятная мна, живет дух сибирской тайги, И когда мы приходим к тебе и берем у тебя займы, ты, любя, не требуешь долг, а просто ждешь взаимной любви требуешь долг, а просто ждешь взаимной любви. Ощепки, а словно слезы тайги, комбайнами косят леса. А значит нет той взаимной любви, значит кто-то не ценит тебя. И пламя, как наступит весна, пожирая. Время и ответят сполна Те, кто недостоин, тайги. Живут в Сибири леса, словно тайна скрыта в сердцах Тайга, ты как прекрасная дева и так девственно в наших глазах Ты наш воздух, а значит и жизнь, вся планета дышит тобой И не знает этого тот, чья жизнь не связана с сибирской тайгой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 Время и ответят сполна те, кто недостоин тайги. А